Хотел обратить ваше внимание на то, как люди зависят от стороннего мнения, от того мнения, которое присутствует с нами постоянно. Знаете, это зря. На самом деле исключительно зря мы обращаем внимание на мнение других людей. По одной простой причине. Мнение любого человека – это всего-навсего его слова. Это его мысли, это его взгляд истине, к правде, к правильности поведения, поступков, действий это не имеет ровным счетом никакого отношения поэтому чужое мнение это просто звуки вот поет птица да? это для вас играет какую-то серьезную роль в вашей жизни кроме как ну вот ежесекундного наслаждения и упоения данными звуками я думаю, что нет вот э, треск дров в костре да там, я не знаю, звук проехавшей машины мимо. Разве это влияет на вас как-то? Ну, кроме ежесекундного какого то реакционного отклика. Нет. То же самое и с мнением. Вы, конечно же, можете его услышать, ну, послушать, да, но, но не принимать в жизнь. В этом нет никакого смысла. Поймите, чужое мнение – это неправда, это не истина. Это просто чьи-то слова. Они к вам не имеют никакого отношения. Вы должны строить свою жизнь исключительно так, как решите сами. Только тогда вы никого не будете винить и будете получать истинное наслаждение. И никому ничего не будете должны в плане каких-то советов и всего остального. Так как это был ваш выбор. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.